И всем привет, друзья, с вами я, Альмир, у нас сегодня битва строителей со своим братиком. Ну что ж, давайте приступим. Весь ролик будет только с музыкой, без моего голоса. Приступим.